Практику с медузой выполняю во сне с раннего возраста. Видимо, подсознание само знает, как помочь телу, как убрать страх. Бывший муж меня билу унижал. Все это длилось пять лет. Боюсь общаться с противоположным полом. Спасибо вам! Вот это ощущение, которое у вас появляется, там, где оно появляется, представляете символ глаз. И это ощущение вас полностью покинет. Читайте мантры, припутав. Трявцык и Кыстеплову. читайте по 108 раз каждый день и это